Здравствуйте, уважаемые подписчики! Вот сегодня будет, как и всегда, честный реальный отзыв. Это наши клиенты, которые купили у нас коттедж 86 квадратных метров в коттеджном поселке Звездный. Наши все обзоры последние там. Вот они приехали сегодня первый раз. Ну, окончательно рассчитались, у нас были такие договоренности, дом у них полностью уже готов, вот осталось только выбрать отделку, мы вот сейчас это доработаем. И вот хотелось бы вот спросить, ну и давайте познакомимся, как вас зовут еще раз? Ирина. Ирина, вас? Галина. Галина. Олег. Олег, очень приятно. Ирина, Галина, Олег, <с dad> почему именно Анапа? Вот люди, я сам когда переезжал, смотрим мы что обычно. Это Краснодар, Новороссийск, Сочи, Топсы, вот и Анапа. Вот почему вы на Анапе остановились? Ну, Во-первых, Анапа ровная местность, потому что на Камчатке горы, устали ходить по горам. из Камчатки, да? да. Во-вторых, море, морской воздух, морской климат нам близок. Поэтому ну да, Анапа... влажности такой да. нет. Вот. Ветра маленько, но в тех местах, которые я перечислил, еще хуже. О, а ну, ну во-первых, у нас друзья живут много лет. Да. Мы через год каждый раз приезжаем к ним, встречаемся. Мне, вообще нам нравится здесь. Устали долго да. летать. Ну, да. Долгие перелеты, во-первых, уже возраст, что летишь и думаешь, долго так устаешь уже все. Да возраст еще молодые, тут у нас по 70 лет Поэтому уже собираемся И, во-первых, заработали пенсию. У меня пенсия достойная, у жены достойная пенсия. Но вы, наверное, военный, красивый, Нет, я сотрудник полиции. А, Надо всем встать. В отслужил 23 года. И хочется жить в тепле. Есть натуральные фрукты, купаться в море. не китайские. У нас, конечно, море тоже есть, но... 5 градусов. А года. я вот даже честно рад, когда люди ну, уже отработали там где-то именно жить, потом едут на море. Да вообще хоть сразу, потому что заслужили, как говорится, уже ну, отдохнуть здесь, реально попутешествовать, да. там и, место такое. И у вас, во-первых, здесь возможности, например, мы можем сесть на поезд и уехать в любое. Да. У нас никуда не едешь, у нас да, самолет, если билеты стоят 60 тысяч на одного человека, то вот, особо на пенсию не, пенсию не наездишь. А здесь сел, так же, как и я сотрудник полиции, я в Краснодаре оформлюсь и возьму любой санаторий. Каждые 8 месяцев мне в любой санаторий можно. Вот надо было... От а Санкт-Петербурга до Москвы и до Кавказа. Все это будет. Ну да, тут и каждый сезон какие-то новые маршруты запускают. Сейчас, насколько я знаю, АНАФА. Сочи, Ласточку запустили, да, раньше да. с пересадками через Краснодар, я вот кроссовником тоже 네. туда ездил. Да, раньше Это прям очень приятно. Да, да еще и в принципе устали кушать красную игру и рыбу, хоть сазана поймали, персики да, персик, персик, да, персик да, сняли, вузы, а у нас все только малина, клубника и то... А знаете, как не хватает вот этой малины клубники, которая у нас здесь какая-то другая. Ну да, может. Быть. 50% куда-то уходит. Привезем оттуда. Да, вы уже рыбы угостили нас. Ну а так тоже, если не секрет, выбирали же, мониторили многих застройщиков здесь, на Анапе, Анапском районе. Почему именно вот стройгарант Анапа? Ну, читали много отзывов, конечно. И больше как-то душа легла. Ну, мы именно... отзывы. А, ну, не знаю. Читали, смотрели. Ну, и как бы общались с людьми. Так понравилось нам. Всей семьей долго все это смотрели, выбирали. Ну, вот я, Очень мне понравились интересно. проекты. Вы блогеров смотрели? Да. И все это, и напрямую пришли молодцы. Очень понравились я. проекты, вот проект, который мы выбрали. Очень ни у одного застройщика не было таких вот проектов. А по ценам вот многие, ну, мне самому так интересно, тоже говорят, вот, там дорого. Я вот думаю, если у нас дорого, или они сравнивают, может быть, там у себя для Юга это дорого, вот вы дом взяли. Нет. нет, вы же да, не миллионеры, нет как мы не считаем, дом. что это недорого. Потому что мы как бы рассматривали много других коттеджных поселков и застройщиков других, и цены намного больше. У вас сколько вышла стоимость полностью? Четыре с половиной. Четыре с половиной? С землей, с отделкой, все. И, да, да, да. и еще не хотелось брать в деревнях, ну, в станицах, где да, куры, быки ходят. Где коттеджи, где соседи злые, которые завидуют. Да, да, да. А тут все приезжие, все на знакомство, гостеприимство. Во-первых, мы смотрели коллектив молодой работает, Александр, Константин, Thank you созвонились да, посмотрели пошили, да, да очень приятно было общаться да. с константином то есть он на, на все там уступки на все наши хотелки он все сразу э, да. опять да, <с spontaneous> да, <смех> да, <смех> да. нам дом есть переделали такой... по наш да, дом под наш заказ а еще маленько да, да. да он у нас вышли. не входил по фасаду нам переделали перепланировку все там сделано но ну, вот вы дом сегодня первый раз увидели вот такую фразу сказали даже не ожидали вот а что вы хотели увидеть <связь> <связь> не недострой какой-то нет но во-первых, мне ожидали, что поселок так за такое короткое время, прям уже настоящий поселок, yes, отлично, да, вырос, с октября, да. Причем домики все такие красивые, все так аккуратно. Нет вот этого строительного мусора, потому что сколько вот мы смотрели, везде камни, какой-то строительный мусор, какие-то даже... отходы, ничего не выводят, не убирают, тут все чистенько, аккуратно и по самому дому. То есть мы думали, если нам дом уменьшили по фасаду, то думали вообще маленькие комнатенки там будут. Мы не ожидали, когда зашли, что такие большие комнаты, такие пространства. Ну да, вот это прям мне тоже приятно, когда люди приезжают и рады. У кого-то там, например, супер-супер завышенный когда это одна ситуация, когда вот так вот, в добром, да, ожидали. Да мы всю жизнь, конечно, прожили в квартире, и когда свой дом все-таки... Ну да, вы будете сразу, рады прям жить да. здесь, это, да. здесь, это да. я даже не сомневаюсь. А цены, в принципе, у вас меньше, чем у других сотрудников? Мы смотрели в поселке Анапской. Там цена не, и, не, и не знаю, кто построил, да. во-первых. И потом, когда разговаривали с менеджерами, же, они, конечно, лукавят. Потом мы уже так вот от местных жителей, ну и читали, отзывы, там и грунтовые воды близко, а они говорят, что все хорошо а mm -hmm. оказывается Легко потом. Про, да? Да. -то... Грешат тогда менеджеры. Да. Здесь как-то все и серьезно. Самолеты очень... не летают от головы, ничего не сбрасывают. Все, все хорошо. хорошо. Тишина спокойствие. Я думаю, поселок будет, разрастется. Как вот нам обещали, магазин будет, СТО да, будет, живи не хочу, рядом курган у нас. Поехал туда, там да. же, тоже та магазины. Пляж песчаный. Песчаный пляж не недалеко. Далекие, да. Мы посмотрели вообще недалеко. В ту сторону еще это Благовещенка. Даже Благовещенку купаться ездить еще не могу доехать, самому интересно. Так как мы что место нам очень понравилось, поселок очень красивый. Гали приехали, дома сказала, что в этот раз в Анапе на этом пляже очень грязно было и воняет. Вот они ходят. Так что мы. Ну, рады. Да, а, воняет, тещи тоже приехала, они наоборот туда пришли, где это сероводородные какие-то приходят, и они там наоборот так купались, а мы правда думаем, что это. Экстрим какой-то, да не ездим. Да. Вот, вот. Некоторые говорят, что вот люди приезжают в санаторий, специально обматываются водорослями. Да, да, и... да. А здесь вот готовые, они сидят. Вот Я вот думаю, может Где подписчики рюме? посоветуют, правда, теща приехала и говорит, не уеду, не уеду, пока деньги не кончатся. А жилье, еда бесплатно у нас живет. Вот что с ней делать? Замотать водоросли. Вот так ну, какое-то, может быть, пожелание вот будущим клиентам? Мы желаем работать только с этой компанией. Вообще, компания очень серьезная. Все грамотно, все сделано. Да, полное, да. полное юридическое Что сказали, сегодня пришлют, хорошо. не как кубаноиды говорят. Сегодня приеду, приехал через два дня. а тут все как... Все как договорились. Молодцы, что... ребята, хорошо работают. Спасибо вам большое. Да, да а будем хороший, стараться, все хорошо. по отделке все Я думаю, мы должны здесь... сделать. И будем с вами общаться. Вы будете да. подсказывать, что, где, что. И будем будем дружить. Да, дружить да, будем. Да. Директора нашего видели глаза. Сейчас познакомлю. Мы вообще первый раз же всех да? вас увидели а, ну, вживую, мы же есть, вообще все. И... Коронавирус верь. же, у нас же все мы... Я в октябре никогда сказали про дом, mm -hmm. что хотят посмотреть, там, вот, пойдешь, по... я поехала с подругой посмотрели все, пообщались и сразу все сфотографировала. А, ну, да, и, да, а потом уже. И подруга она занималась, она, она занималась. сказала, берите сто процентов хороший застройщик, материал качественный, мы говорим, что ждать? Потому что цена растет, растет. И... уже ваш дом вырос, да. знаете, насколько сдали. Ну, да, мы... Все берем, потому что. Потому что не жалеем, что дистанционно. Ну вот да. видите, друзья, дистанционно даже не глядя, можно сказать, взяли, приехали и просто реально рады. А мне так всегда, ну, я. Сам, не знаю, вот дистанционно, да, представляете, еще ладно, там какую-то вещь купить ну, от дома. Это, это же не платье трав, покупаешь, а дом. Осознанных, неосознанных, обоснованных, нет. А тут взяли, как бы, и мы реально даже ну, постарались. Мы его быстрее даже уже ну, сделали, даже чем да. ну, сроки, то есть все опережали. Тогда мы звонили, скорее-скорее приезжайте, чтобы отделку делать. Отделку, а здесь да. так получилось, что вот мы приехали. В отпуск. Да, в отпуск приехали. Но ну, вы приехали сейчас хорошее время. Да. Округ меньше, людей да. меньше, сейчас всех школу разъехались. Поэтому счастливо вам отдохнуть здесь. Если что-то надо, вот вам надо с вашей стороны доверенности сделать к нотариусу. Я вам адрес да. сказал. Мы все это начинаем оформлять. Вот, и все будет хорошо. Да, Поэтому. Подписывайтесь на наш канал, привет всем вам с Камчатки, Камчатки если будет интересно вам, мы можем даже номер, если вы не против да. ваш ролики опубликовать, да. что да. люди хоть спросят, сколько мы вам заплатили за отзыв скажут. Да. на Камчатке около, много знают, да, да. Да. Сказали, много зададите, закон. то есть все честно, все реально. И все. самое главное, что дистанционно, вот Константин сказал, пришлите какую-то сумму, мы отослали 70 тысяч. В принципе, да, без обмана, без обмана, все, Дом строился, нам не, нам не звонили, давайте деньги, давайте деньги. Мы сказали, да, вот мы 1 сентября прилетаем я, конечно, и да. сразу рассчитываемся. Все так и случилось, Александр сегодня за нами приехал. Да, посмотрели дом, познакомились с домиком. Чейки все как положено. Все Дали как вам. положено. Они просто нам... сказали с моей. Нет, все. Все полномочия положено. Бабка. Да, полная попуска ну, документов. Кубаноеский подход. Мы стараемся. Мы как же сибиряки. Сибиря. Здесь да. 80% сибиряки работают. Поэтому мы как бы, стараемся, чтобы и сервис был, и отзывы, и рекомендации. Вот даже я знаю, по вашей рекомендации, вы дистанционно взяли, вы еще одни клиенты да, там да, отправили. Да, Это да, так да. приятно, мы уже не столько денег много в рекламу отдаем, да. а как приходят отзывы, рекомендации. Вот, Ложкин Евгений спросил, сказал, я там строю дом. Он сейчас новую у вас жемчужину закалывает. Да, он там взял. Правда, еще там поле. Еще, да. но... ну, там старт продаж. Ну, да, и ну, то это... уже 35 фундаментов залили. Ну, ну это же... Время, и сейчас через полгода там будет поселок 10%. В ноябре да. первый дом уже сдаем. вот видите, как быстро. Да, всплывает. нам только Константин присылал, то фундамент только залили, то разровняли, то фундамент и залили, сразу, а да. потом сразу дом, и потом сразу видео. Поселок сразу. За месяц у дом поставить все, блин. Все видеосопровождение на этапе, на каждом этапе строительства. Мы вот вовремя, например, получили разрешение. У нас от А до Я, то есть дом подключен. За полгода, ну без зимних месяцев, потому uh -huh. что ну там маленькую паузу берем. Вот так берем с запасами, если на зиму, 8 месяцев. Вот так и строим. И это не просто тяпляр, а по всем технологиям есть этапы строительства, чтобы фундамент постоял, там кладка когда делается, все, все, все как положено. Да, все качественно. Мы сегодня дома обошли сто раз. А что Внутри вы говорили, все говорили, яичко, да, ровненько. Все Претензий это... никаких нет, все понравилось. Ну, все, вот на этом... Все замечательно. Мы ну, смотрите нас, рекомендуйте, обращайтесь. Если вам интересен коттеджный поселок Звездный, звоните, Жемчужный, Морской, точечная застройка в Гастагаевской. Мы вам вышлем а, типовые договора, прочитайте, там независимые юристы пусть смотрят, мы это уже прошли, ничего не боимся. Вот Со своей стороны говорю, что мы следим за качеством. У нас есть специальный человек, который 25 лет в стройке отработал. Он ходит, контролирует еще до вас. Как фундамент, без него не можем мы фундамент залить. Как арматура, все это делается. опалубка, а -а потом как кладка идет под его все. Ну там такой как бы, держит вот так вот все здесь. Плюс директор. Лично обход у него раз в неделю на все объекты. И перед тем, как вы будете принимать дом, начальника ТК, прораб, директор, то есть все, ну, не будет никаких проблем, 100%. Поэтому обращайтесь в нашу компанию, не пожалеете. Вам желаю удачи. Всем пока.